Что нужно, чтобы прожить хорошую жизнь? Не знаете? Вы в этом не одиноки. Это естественно задаваться вопросом о жизненном пути и о том, реализуете ли вы ваш истинный потенциал. Что, если бы вы могли выглядеть моложе? Чувствовать себя моложе и жить молодой жизнью. Ну так вот, теперь это возможно. Об этом пишут в журналах и говорят по всему миру. СМИ провозглашают его последним прорывом в серии антивозрастных продуктов. Так что же это? Это комплекс Use Enhancement Systems, или Yes. Он состоит из самых современных средств по уходу за кожей и продуктов питания, и в нем используются исключительно чистые ингредиенты. ЕС справляется со старением так, как ничто иное. Использование новейших технологий и клинически доказанные результаты совершили мировую революцию в отрасли. Группа высокоэффективных продуктов. Одни работают изнутри, в то время как другие работают снаружи. Это наша полная защита от старения. Джинесс, Джинесс. воистину придает новый смысл молодости начнем с люминес эта линия антивозрастных средств по уходу за кожей возвращает вашей коже энергию молодости и сияния сокращает появление морщин и вновь дарит вам молодой румянец эта линия увлажняющих средств содержит и 5 200 нашу эксклюзивную передовую технологию использования полипептидов ответственных за молодость вашей кожи а что если вы захотите результатов прямо сейчас Инстантли Эйджелс такой сильный продукт, что было продано более 50 миллионов единиц. Его действие демонстрировалось тысячам человек, и все они поверили в него. Еще один бестселлер Жунес это резерв. Антиоксидантная смесь пяти суперфруктов, плюс такой полезный для сердца – ресвератол. Благодаря удобной упаковке вы в любой момент можете насладиться великолепным вкусом резерв. Где бы вы ни были, всего один пакетик в день заряжает вас настоящим счастьем. Знаете, что делает меня счастливой? Прекрасный внешний вид и хорошее самочувствие. И с годами я поняла, что над этим надо больше работать. Согласно последней статистике… Количество случаев ожирения в мире растет с пугающей скоростью. К счастью, линия продуктов Zen Body комплексно работает для выведения токсинов, питания вашего организма и помощи в достижении желаемого веса. Вам нужна программа, которая учит привычкам здорового образа жизни? В то время как большинство систем ориентированы только на потерю килограммов, Zen Project 8 нацелены на избавление от жира и сантиметров в три легкие стадии. Всего за 8 недель вы сможете достичь простых и реалистичных результатов. Я называю это победой. Кстати, о наш энергетический напиток Nevo получил награду как лучший потребительский продукт на церемонии American Business Awards в 2016 году. Мы любим говорить, что мы не создали этот энергетический напиток, мы только улучшили его. Из ингредиентов, собранных по всему миру, мы создали сочетание вкуса и функций, которые великолепно освежают и заряжают положительные энергии. Nevo предоставлен четырьмя свежими вкусами настоящих фруктовых соков, а в одной баночке содержится всего 50 калорий. Не пора ли начать серьезно относиться к витаминам? Состоящие из витаминов, минералов, пищеварительных ферментов, аминокислот и растительных соединений, комплексы AM и PM Essential помогут вам восполнить недостатки в питании. Мы серьезно относимся к вашему питанию, и вам стоит поступать так же. С комплексом AM Essential вы сможете стать джаворонком. Его инновационная дневная формула плюс 70 витаминов, минералов и растительных компонентов делает его лучшим дневным комплексом. Сладкие сны вам обеспечит комплекс PM Essentials. Его восстанавливающая ночная формула плюс 77 витаминов, минералов и растительных компонентов обеспечит вам еще более крепкий сон. Современная окружающая среда, токсины, плохое питание, полный стрессов образ жизни – все это ускоряет старение. Понимаете, производство продуктов, которые помогают вам выглядеть моложе, чувствовать себя моложе, жить молодой жизнью – часть ДНК нашей компании. Вот почему мы создали Finiti, нашу самую современную добавку на сегодняшний день. Finiti – это запатентованная смесь, которая помогает поддерживать здоровье вашего организма. В жизни нужно ценить каждый момент. Цените моменты вашей жизни вместе с Finiti. Все наши продукты незабываемые, и наш последний не исключение. Переходим к Майнд. Представляем вам CERC-U-MIND – пищевую добавку, разработанную врачами и обладающую клинически доказанной эффективностью, которая помогает сохранить память. С добавкой MIND вы в шаге от гениальности. Все вместе эти великолепные продукты составляют комплекс Use Enhancement System компании GNS, Исключительно и только одной компании GNS. Так что же это все значит? Это значит, что Джинес меняет жизни людей по всему миру и может также изменить и вашу жизнь. Джинесс – это не просто компания, это международное движение, поскольку семья у нас на первом месте, мы хотим помогать вам на протяжении всего пути. Наши признанные методы были созданы для того, чтобы облегчить ваш путь к успеху. От пошагового обучающего руководства до информативных видеоматериалов и презентаций в PowerPoint, у нас есть все, что вам нужно, чтобы создать растущий бизнес, включая команду корпоративных и полевых лидеров, которые по-настоящему желают вам успеха. Лучше всего то, что вы можете выбирать, когда и где работать, а также ставить свои собственные цели. Это ваша жизнь. С Джинес тысячи дистрибьюторов присоединились к нашему сообществу, поделились нашими невероятными продуктами со знакомыми им людьми и воспользовались преимуществами финансовых вознаграждений. Но и это еще не все. Мы также награждаем наших людей возможностями, удивительных путешествий в экзотические уголки, а поскольку мы хотим инвестировать в ваше будущее, мы устраиваем первоклассные мероприятия по всему миру, чтобы закрепить ваш успех и помочь росту вашего бизнеса. Давайте обратимся к фактам. Прогнозируется, что только в ближайшие три года продажи в индустрии средств против старения достигнут более 300 миллиардов долларов. Что это значит? Люди не хотят стареть, и они готовы тратить деньги на качественные продукты, которые отвечают их требованиям. И вы можете им в этом помочь. Джинес компания, удостоенная многих наград и растущая беспрецедентными темпами, занимающая уверенные позиции на многомиллиардных рынках, предоставляет вам невероятные возможности. В 2016 году Джинес была единственной компанией в сфере прямых продаж, попавшей в список 500 наиболее быстро растущих частных компаний Америки по версии журнала Inc. Единственная из первых 500 компаний с доходом в 1 миллиард долларов за прошлый год. С 2009 года из года в год наш рост составлял более 100%, и мы стали наиболее быстро растущей компании в истории прямых продаж, достигшей миллиардного рубежа. Да впервые в истории. Так как же все это работает? Прямо в этот момент люди пользуются телефонами, компьютерами, планшетами и социальными сетями, чтобы поделиться знаниями Джинесс, ее технологии, которые они уже умеют пользоваться. Люди зарабатывают на жизнь одним нажатием на кнопку. И так по всему миру. Еще лучше то, что они используют глобальную инфраструктуру. Которая уже функционирует. Так что это не только инновационно, это гениально. С продуктами, ориентированными на результат, распространением в более чем 130 странах и способность, вести бизнес из любой точки мира, GNS позволяет вам достичь успеха и налаживать конструктивные отношения в процессе работы. Все это в основном благодаря нашей диверсифицированной глобальной платформе, поддерживаемой более чем 30 офисами по всему миру, включая Гонконг, Тайвань, Мехико, Сингапур, Токио и Сеул. Так что если вы хотите изменить свою жизнь с помощью усовершенствованной системы под ключ, созданной лучшей и талантливейшей компанией в сфере прямых продаж, лучше Джанесс вам не найти. Помните, что Джиннес не только меняет взгляд на молодость, а она меняет взгляд на жизнь. А команда и руководство Джиннес помогут вам полюбить ее культуру и оценить неограниченные возможности. Начав со скромных результатов, основатели Рэнди Рэй и Уэнди Льюис создают неприходящие ценности и демонстрируют ясное видение будущего. Под руководством, обладающего стратегическим видением директора Скотта Льюиса, они хотят, чтобы и вы добились успеха, чтобы успех не значил лично для вас. Хотите знать, что мне еще нравится? Они многое отдают. Джинескитс — это благотворительная организация компании, которая работает в неблагополучных районах по всему миру, и это заметно меняет ситуацию к лучшему. В последние годы Джинескитс внедрила новаторскую модель устойчивого развития, которая начинается с шефства над целыми сельскими общинами в Китае, Кении. И строительство множества школ обеспечение системами свежей и чистой воды создание объектов здравоохранения сельского хозяйства а также альтернативных источников дохода для взрослых эти пять фундаментальных основ позволяют деревням побороть бедность и процветать как сообщество с широкими возможностями Look, смотрите, дорога к лучшей жизни стала проще. Все вместе мы создаем международное движение, которое расширяет возможности людей и позволяет им раскрыть свой потенциал. Не имеет значения их возраст, раса, должность или доход. Наша история это только начало. Все это может стать и вашей историей. Мы Джинес. Мы Джинес. Мы Джонесс. Мы, мы поколение молодых.